Человек под деревом тихо грустит, голову опустит В днях ему отмеренных, как угодить, когда до цели дойти В своих глазах он слезы не скроет, герои веры плачут порою Ведь он ответ пока что не слышит, а ветер листья тихо колышет Темной не просто тебя по жизни видя, он видит все твои слезы, да, да, он слышит тебя, мольбы твои не забыты, тебя всем сердцем любят его объятья открыты. Человек под деревом В правде ходил, но остался один Души те, что уверены Как утвердить, к цели их провести Куда идти, средь свои тумана Не скроет Бог от Авраама И слезы сам его осушает А тот ответ между строчек читает Да, да, он слышит тебя когда темно и непросто тебя по жизни видя, Он видит все твои слезы, да да услышит тебя, мольбы твои не забыты, Тебя всем сердцем любят, Его объятия открыты. Человек под дерево, Сквозь облака И скопление туч Опустился медленно В сердце его Теплый солнечный луч Благая часть с еговой И познавать снова и снова Того, кто благ Верен и вечен Узнав его, бежать скорее Навстречу Да-да, он Слышит тебя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 слезы, да, да, услышать тебя. Мольбы твои не забыты. Тебя всем сердцем любят. Его двери открыты. А -а -а -а. Да, да, услышать тебя. Я тебя